18 июня 2019 года сегодня напоминаю всем, кто присоединился к нашей группе и всем тем, кто уже находится в группе по активации рун Соломона, что сегодня будет вводное занятие. Оно в основном проводится для новичков, и на нем я отвечаю на все вопросы, которые вы не поняли, и показываю дополнительно, что нужно еще и сделать с рунами Соломона до того, как мы начнем их активировать. С сегодняшнего дня набор в группу закрыт. Следующая активация этих рун будет перед Новым Годом, то есть через полгода. Ну, а что касается сегодняшнего дня, то третий ад целиком по расчету и руна Иса. Возможностей сегодня много, но все зависает уже в самом начале и с этой остановкой всех дел, временная заморозка, скорее всего, вас или одолеет банальная лень, или просто все дела будут отложены на время. Расстраиваться, конечно, по этому поводу не стоит, использовать это время для отдыха, например. Кроме того, есть время строить планы и обдумывать варианты вашего движения по задуманному пути. В семье обычный день, без всплесков, даже, возможно, скучноватый. Не планируйте на сегодня ничего глобального, насладитесь временем, проведенным вместе с любимыми, они этого заслуживают, так же, как и вы. Если у вас пока нет семьи, сегодня вряд ли получится ее создать, хотя, скорее всего, будут варианты. Не форсируйте события, просто наслаждайтесь обществом приятного вам человека при новой встрече. Возможно, чуть позже вы снова встретитесь, и отношения могут выйти на новый уровень, но только не сегодня. В бизнесе, если будете сильно стараться, получите кучу препятствий. Если будете идти уже по отработанному графику, то день пройдет вполне удачно. Желаю вам всем прожить этот день максимально продуктивно для себя. Буду рада вашим лайкам и комментариям. Кто первый раз меня видит, подпишитесь на канал, рубрика регулярная. Ну и до встречи в следующем дне.